Куда деться бедному рыбаку судочка? расскажите, если так перегорожено? Как раз здесь находится зимовальная яма. Вот там, если вам видно, какая-то подозрительная бутылка. Кидайте, кидайте. Сети не цепляли? Тут три дня назад было три сетки. Да, улов сегодня хороший. Вот она, четвертая сеть. Вот скажите, друзья, как бедному рыбаку который пришел половить там на фидер или на спиннинг, вот куда ему поддеться, когда кругом вот такие вот сети. Так, ну вот, молдавское село Тудорова. Рыбаки сидят. Mm -hmm. Вниз нам надо. Туда? Да. Все разворачиваем? Конечно. Наверх не идем больше? Не, потом можем сидеть. Баркошики сидят вот таких вот. В вагончиках. Есть, да? О. А это вида сидит и смотрит на тут с... сеть. Вот, это, вот он обещал по мне стрелять. Вот это, да, да, да. это какая уже по счету? Я уже сбился. Пятая. Твоя сеть? А не а? Нет? Ну хорошо. Что не твоя? А идет от него. Говорит, не моя. Да, сегодня у нас лук хороший, ребята. Вот они, браконьерчики сидят, а вот так вот. Звонит по телефону, видите И говорит, что у нас сегодня неудача Не моя, говорит не твоя сеть нет точно не в курсе дела понятно Новые. те же самые кирпичи кстати mm -hmm. надо быстренько уходить ну да <laughs> под свой бережок те же а, молдавские... из -под бутылки из, да. вина. <laughs> из вина даже смотрите друзья не допитая бутылка блин. Да. подарок так. Сеть пустая, видать, только поставил. Так, друзья, уже у нас 5 сетей. 5. Испорченные нервы молдавского браконьера. Кидай, кидай, да? Большой, блядь, есть, есть, Может, может, и, блядь, может и десяток найти. Пробуем еще одну поймать. Ну это прикольно, да? С молдавским вином даже. Бутылка не допита. Вот от этого браконьера мы ушли недалеко. Вторая сеть. его, наверное. И того в общей... В общей численности. О, о, о. бегут браконьеры. О, да, да. Смотри. Зашевелились молдавские ребята мы. Группа быстрого реагирования браконьерская. Тоже с молдавскими бутылками. Выбирай, какие вкрай только чика и все. О, браконьеры заводят свою лодку. Я так понимаю, что наверное к нам хотят приехать. нет без камеры общаться не будем Хорошо, а что на ну и мы не на младовской стороне а река общая я знаю, есть середина, середина. да а как летку Сет... сетку как убрать ну, не знаю. Говорят. Я говорю, говорят. нет нельзя сегодня Нельзя, потому что нельзя. Кто говорит? Да. Случайно. Да. Вот молдавские браконьеры, друзья. Видите, да? Нет. Давай. Я понимаю. Давай. Что вы с ней делаете? Вы рыбаки? Вы рыбаки? Любители а? не, не, ну, не, не ловят на сети? Что? Любители вы на, ловит ловит на ловит сети ловит. не ловят? А? Вы промбесловики? Не Нет. Ну потому что нет и все. Вот они тоже нас снимают на видео, видите, да? Кидай кошку. надо есть сети нет да можно специально натянуть для, для рыбаков чтобы этот так ну что же седьмая серия друзья седьмая за сегодня аккуратненько Этот получается от Тудорова, буквально километр, наверное, мы прошли с кошками на малом ходу. И вот очередная сеть. А прошли сейчас эти бракоши, пошли вперед на быстром ходу. И я так понимаю, снимать свои сети. Те, которые мы, наверное, не увидели еще. знала бы компания кока-кола для чего использовать их бутылки О, тот же кирпич смотрите новенький да. седьмая друзья седьмая сеть уже у нас это ж за сегодня сколько уже километров? Километр еще не сняли? Нет. Нет. Ну, метров пятьсот уже есть, да? Где-то так. Дождь идет. Мы на малом ходу. И кошки волочим по дну. И бутылка. Дождь то идет, то прекращается. А это пакет Салхановый или что это? Да. Здесь на повороте большая яма зимовая. Может есть какая-то сетка. Ну, потому что лодка это не зря. Да, вот стоит лодочка. Смотрите. Наверняка где-то сидит. Они их обычно прячут, там у них канальчики прокопанные. Ага. Какой-то бракошек где-то сидит рядышком. Значит, тут где-то сеточка должна быть. Ну что, же это клюет, нет? На джек Смотри, там вот здесь должна сеточка быть. Мы ее обрезали, там канаты остались. Да, канат оставили мы, да. Друзья, это не конец видео, но уже напрашиваются два вывода. Первый. Та уверенность и спокойствие, с которой подъехали молдавские браконьеры, говорит о том, что рейды в этих краях проводятся крайне редко. Рыбоохранный патруль в Молдове или спит, или полностью погряз в коррупции. Рейды неэффективны, потому что нет взаимодействия с молдавскими коллегами. Если хотя бы раз в неделю проходили такие профилактические мероприятия, бракодерам было бы просто невыгодно часто покупать сеть. И второй вывод. Посмотрите на этот берег. Если вам видно, он весь в каменных и железных заборах. А это наша территория, на которую должен быть обеспечен свободный доступ граждан к побережью водных объектов. Президент Украины подписал закон номер 233 от 29 октября 2019 года. Прогуглите, ребята, посмотрите. И согласно этого закона, через три месяца с дня вступления в силу он вводится в действие. Все препятствия подлежат демонтажу в течение этих трех месяцев. И на всей прибрежной полосе никто не имеет права ограничивать или взимать плату за спортивную и любительскую рыбалку. Все заборы, ворота должны быть убраны. В связи с этим у меня вопрос в голове Одесской областной державной администрации. Вы вообще собираетесь воплощать законы Украины в жизнь? Или они как раньше, так и останутся на бумаге? Я не просто прошу, а требую от вас вовремя обеспечить выполнение закона. Создайте комиссию и пройдите пешком от Маярского моста вверх по течению 15 километров, а потом вниз по течению. Уверен, работы будет много и намного откроются глаза, особенно на широкомасштабную и коррумпированную составляющую. Позавчера конфискованные сети. Смотрите. Сколько их тут О, килограмм, наверное, 60, не меньше конфискованных сетей. Смотрите. Еще плюс наши, вот эти, которые сегодня. То что рыбоохрана не работает, это, ну, блин, я бы так не сказал. Ты же общественником, да? Ну, ну да. Но обязательно надо будет расписаться в этом самом. Ну, конечно. Это же сети ставили, я так понимаю. Олег, сколько э, сейчас заверих штук их? Сейчас запишу. я знаю, что же до конца не дошел. Олег, подскажите, на Промыслава составленный протокол? А почему? А, а наши сети, которые, которые мы, вот, в, в, том, в том мешке? Бирки были украдены. Куда сейчас знаю? А как кто же знает? Облил и поджег. Что? Бензин купить. Экология. Вот. Экология. Я Экология. вам привезу бензин.